Вновь смысл перетекает на словах, из уст в уста. Устал неимоверно. Умение считать с нуля, до ста. Представить страшно, что там, в головах, дано приматом за грехи наверно. И вероятность озаренных встреч равна нулю, когда твой дух не светил. Способность выбрать путь дана рулю. А мне дано закрыть глаза, залечь И воспарить, как ветер.